Всем приветик на 27 декабря 2021 года, день понедельник. Карта дня. Так, карта дня. Будете думать о своем ходе. Так, Надо учиться творчеству, науке, музыке. Вы будете думать именно о том, о чем можно еще учиться. Или что вас интересует, как надо учиться, что нужно будет для учебы, и какие знания будут, и какие именно эти знания вам помогут в вашей жизни. Вы будете думать о том, что вам нужны знания, нужно чему-то научиться. Всем пока!